Здесь попали концепт-арты, сафари и кошечки нуар. Hey, всем привет, друзья, с вами Зульфат, и сегодня вы находитесь на канале Зульфат Бро. Сейчас я расскажу и покажу вам все новости касательно нашего любимого мультсериала Леди Баг и Суперкод. Роликов не было уже целых два месяца. Просто я занимался основным каналом. Ну, еще у нас на носу выход Зульфат Крафта, и еще много чего интересного. Поэтому давайте наберем целых один лайк, чтобы вышел новый ролик. Просто поставьте один лайк, и обещаю очень скоро, в скором времени выйдет новый ролик. Скорее всего уже в новом году, правда. Поэтому поздравляю вас с наступающим. Ну а теперь погнали! Итак, в сеть попали вот такие вот интересные концепт-арты «Сафари» и кошечки нуар, которые мы с вами уже видели в новых сериях. Однако, что примечательно, интересно, что костюмы не совсем одинаковые. То, что мы с вами видели, все-таки выглядит немножечко по-другому. Ну а теперь новости касательно новых серий, то ради чего мы здесь в принципе и собрались. Режиссер английского дубляжа Эрза Вайс сообщил о завершении работы над записью реплик для очередного эпизода. Скорее всего, это пятый сезон серия, которая будет называться Перемещение. Напомнил, что у нас там по эпизодам. Нам осталось посмотреть 511 эпизод Сгорания, то есть 5 сезон, 11 серию. Выбор к вами, часть 2. 513, о котором я сейчас только сказал, то есть, эпизод Перемещения. 514, насмешка. 515, интуиция. 516 эпизод Защиты, мы уже посмотрели. 517, Обожание мы еще не смотрели. Серию 518, Эмоция. Мы также посмотрели, сами знаете где, где. Я не знаю, ну и остальные серии по списку еще не вышли. По моему перечислению вы уже должны были понять, что самая новая серия по сути это 518 я Она уехала аж за 18-ю серию 5-го сезона. Это серия эмоция, кто не знает. И именно в этой серии уже произошли все события, которые шли до 18-го эпизода. Ну я думаю, это логично, так как Леди Баг опять показывают в разнобой. У многих фанатов может сложиться впечатление, что почему, например, в этом эпизоде так все идет, а в другом эпизоде идет все по-другому. Потому что этот эпизод мы уже должны были посмотреть, но нам показали совсем другой, события которого уже произошли в том эпизоде. А то, блин, я сам запутался. Ладно, короче, не суть важно, я думаю, многие поняли, о чем я сказал. Итак, теория отдачи выхода нового эпизода. Я думаю, к сожалению или к счастью, новую серию мы уже с вами будем наблюдать в 2023 году, скорее всего, в январе. По-любому, в январе-феврале будет много серий. Ну а вся важная информация об этих сериях находится где? Правильно в моем Телеграме. И по мере выхода серий новости будут обновляться. Поэтому обязательно подпишитесь на Телеграм. И не верьте, пожалуйста, фейкам в интернете, которые вы мне присылаете также в Телеграм. Дата выхода будет назначена именно в моем Телеграме. Я реально напишу, как только узнаю официальную информацию, а не то, что пишут там на всяких левых сайтах. Будьте внимательны и осторожны. И, кстати, на дорогах гололед, поэтому осторожны осторожнее передвигайтесь по местности одевайтесь тепло и самое главное не болейте потому что у нас сейчас какая-то пандемия ОРВИ и ОРЗ ладно это уже вообще никак не относится к леди баксов поэтому пора бы уже заканчивать ролик ну блин роликов не было реально два месяца я реально соскучился по этому каналу да и вообще немногие знают про наш канал жульфат бро все подписаны на жульфаты но не знают жульфат бро это реально проблема почему так да и вообще давайте поговорим с вами как у вас вообще дела реально просто напишите в комментариях как у вас дела Дела. Просто лайв контент, так скажем. А еще знаете, что напишите? Напишите, играете ли вы в Майнкрафт. У меня же скоро свой сервер выходит. Поэтому мне очень интересно знать, будете ли вы на нем вообще играть. Мы уже, кстати, достроили половину спавна, осталась еще одна половина. Ну ладно, все, поговорили, хватит. Если что, жду ваши комментарии. Я их реально читаю. Ну, а с вами был я, Злюфат. Еще увидимся. Спасибо за то, что были со мной этот год. В следующем году все будет вообще круто. Шарю, что тебе кто-то нравится. Любовь эта сильная, мне не справится. Помню каждый день с тобой до конца. Всегда перед глазами черты твоего лица. Руки рука, но она не моя Ты уже влюбилась, но это не я Жарю же, тебе. Теперь...